Всем привет дорогие друзья! С вами Антон Белюк и канал Work and Life и я вещаю вам сейчас из страны под названием Польша. Приехал сюда два с половиной года назад, приехал как обычный сварщик, ну и собственно изначально с трудоустройством у меня... Не все пошло гладко, я приехал на одно предприятие, не сдал там тесты, потом нам предложили работу на стройке, деньги уже заканчивались, деваться было некуда, обещали 13,5 злотых чистыми в час по состоянию на 2017 год. Мы согласились, приехали туда, по факту на месте уже казалось, что будет 10, и мы будем там не сварщиками, а будем делать все подряд. То есть, если повезет, то раз в неделю к нам попадет сварочный аппарат в руки. Ну и мы, соответственно, с этой стройки собрались с товарищем уезжать. Товарищ был из Украины, сам из Беларуси. И тогда мне один парень сказал... В ответ на это, то есть один из тех, кто там уже работал какое-то время, ну, парень молодой примерно, мой ровесник, говорит, дружище, куда ты приехал? Польша это жопа Европы. Если ты хочешь заработать денег и вообще изменить что-то в своей жизни к лучшему, то тебе нужно ехать дальше на Запад. В Германию, во Францию, там, в Австрию, в Италию, не знаю, куда угодно. Но не в Польшу. На что ему ответил, что дружище, я приехал сейчас с Италии. Я знаю, как там дальше на Западе. Не понаслышке. А в Италии до этого прожил, к слову, несколько лет. То есть, к чему это говорю, друзья? Я говорю это к тому, что в Польше у многих людей сложился ошибочный стереотип еще с 90-х годов, который остался с начала нулевых. Стереотип, который гласит о том, что Польша это в самом деле страна чуть ли не третьего мира, что это жопа Евросоюза, так сказать, извините за выражение. И в этом видеоролике я хочу развеять этот миф раз и навсегда. Хочу сказать вам без привлечения свое экспертное мнение по поводу страны под названием Польша, работы и жизни здесь. Если вы в этом заинтересованы, то устраивайтесь поудобнее и я начинаю. Поехали! Прошло ни много ни мало, два с половиной года, как я сказал, с тех пор, как у нас диалог был с этим парнем, с той стройки. И сейчас я имею свое агентство по трудоустройству, одно из самых динамично развивающихся агентств по трудоустройству в Польше, под названием ProExWork. К слову, друзья, если вы заинтересованы в достойной работе в Польше, советую вам обращаться ко мне. Со списками всех актуальных работ вы сможете ознакомиться, пройдя по ссылочке, которая уже появилась вот здесь. Также пишите мне по номерам телефонов, которые появились в нижней части вашего экрана. Там вайберы, ватсапы. Будем вас трудоустраивать и менять вашу жизнь в лучшую сторону. Так вот, друзья, теперь я хочу вам сказать, почему, на мой взгляд, мнение о том, что Польша это жопа Европы, крайне ошибочно и даже глупо звучит по состоянию на 2019 год. Я бы сказал даже совсем наоборот, скорее всего, Польша все больше и больше становится головой Европы, но никак не жопой. Многие люди, которые не были на заработках за границей, вообще не были за границей или были только проездом, или те, кто были в Польше в начале 2000-х, действительно говорят, что да, Польша это жопа, это страна чуть не третьего мира, вот там надо ехать в Италию или в Германию, если хочешь заработать. Если брать Германию, то там только сейчас более-менее становится легко с поиском работы, потому что немцы хотят открывать свои границы для трудовых мигрантов с 2020 года, судя по всему, опять же, насмотревшись на Польшу и на то, как Польша прогрессирует, во многом благодаря тому, что Польша открыла свои границы для выходов из стран Беларуси, России, Украины и так далее. Но если брать далее Западную Европу, то там уже с 2008 года, как грянул большой экономический кризис, там очень тяжело найти работу какую-либо. Как я и сказал, я жил в Италии, у меня есть знакомые из Франции, из Германии, был много раз проездом в этих странах. Так вот, друзья, там царит страшное безработица уже больше 10 лет. Даже итальянцам тяжело найти нормальную работу. Чего не скажешь о Польше. Здесь ситуация прямо противоположная. Польша развивается, огромнейший рынок труда, ни одна другая страна Евросоюза не сравнится с таким рынком труда, как в Польше. Вдумайтесь только. Любой желающий может приехать в Польшу, устроиться на работу, найти достойную работу при желании. И легализироваться уже через месяц отработанный даже меньше, если он только оправдает себя на этой работе, может при желании податься на вид на жительство в Польше, получить его еще через месяца два уже эту карточку саму часовый побыт от работодателя, если у вас нет польских корней. С польскими корнями совсем другая история, там все гораздо проще, но сейчас говорю именно о большинстве людей, у кого нет этих корней. Так вот, это уже будет видно жительство, часовый побыт. Аналог этой карточки это итальянская прмс но если говорить об Италии. У меня есть этот документ также, ну суть в том, что в свое время его получил, потом не продлил, нужно было продлевать. Получил я, потому что просто мне его повезло, попал как раз на закон, который в Италии выходит в среднем раз в 10 лет в лучшем случае. И только когда этот закон вышел, вы можете податься на это промессе Дисаджор, на это аналог карты часового по в Польше. Только промесса это в Италии. И далеко не факт, что вы там найдете лучшую работу, чем нашли бы в Польше. А податься как раз таки на это промес вы сможете только если найдете работу. Что сделать очень тяжело. Найти какую-либо работу. Даже работу третьего сорта. В той же в Италии. Это можно сказать и об Испании, и о Франции, и о всех вот этих европейских и южных странах Евросоюза, да, Португалия вот такая тяжелая ситуация я уже молчу о том, что в Польше у вас э, вам предоставлены возможности в плане открытия бизнеса и развития практически в любой сфере вам предоставлены такие возможности, которые вообразить тяжело для любой другой страны Евросоюза в Польше вы можете открыть фирму за неделю и, собственно, просто через интернет это сделать, с минимальными вложениями денег. Тысячу евро нужно будет вложить. Я сейчас пример беру агентство по трудоустройству, потому что у меня именно агентство по трудоустройству в Польше. Но это же можно отнести ну, практически к любому бизнесу. К примеру, агентство по трудоустройству открыть в Германии, нужно 20 тысяч евро минимум вложить. И несколько месяцев бегать по нотариусам, подписывать всякие бумаги, э, по всяким государственным учреждениям. И не факт, что у вас это получится, и на это вы еще хрен знает, сколько денег потратите. В Польше же, как я сказал, практически за неделю все делается, открытие. Э, ну, максимум две недели, что все было подписано, и фирма у вас открыта. Огромнейший рынок труда, огромнейшие возможности. Страна развивается. В Польше сейчас самая динамично развивающаяся страна из всех стран Евросоюза. Это факт. По динамике развития она обгоняет и Германию, и все остальное. Я не, не говорю, что она обогнала Германию по уровню жизни, еще нет. Но все к этому идет. Немцы это заметили и начинают также открывать свои границы и так далее. Во многом благосостояние и благополучие Польши э, стало реальным. Такое благополучие, как сейчас мы видим. И такое развитие стало реальным во многом благодаря тому, что Польское правительство в свое время поступило очень хитро э, и очень умно, я сказал. Дело в том, что когда беженцы начали ехать с Сирии, с Ливии, э, с североафриканских стран, страны Европы, в больших количествах из-за того, что там были военные действия, примерно в, в то же время и на Украине был конфликт. И правительство Евросоюза очень сильно хотело заставить Польшу, э, чтобы они тоже принимали негров, беженцев с Африки. Ну, не обязательно негров, суть в том, что беженцев всех стран. А, Польша категорически отказалась. Почему? Потому что ясно, эти люди не хотят работать, они едут жить только на пособие. То есть они, чтобы и работали, они, во-первых, не умеют ничего делать, но они даже разнорабочими и за хорошие деньги не пошли бы работать. А, зачем им это? У них нет этого в крови, чтобы работать даже. Ну и Польше нужно было предложить Евросоюзу какую-то альтернативу, чтобы не принимать этих беженцев. Они сказали, мы будем принимать беженцев с Украины. Мы не будем им давать пособия по безработице, но предоставим рабочие места, дадим им возможность жить, легализироваться в Евросоюзе в перспективе э, тому, кто захочет. Дадим возможность сделать даже гражданство Евросоюза без проблем. Ну и работать на достойной работе в Европе с достойной зарплатой. И Украины поехали, поехали специалисты, потому что известно, что наши люди, ну, я сам из Беларуси, но я считаю, что, что белорусы, что украинцы наши люди, да, э, те же самые россияне, как бы, не хочу сейчас разделять народ там по каким-то политическим взглядам, суть такая, что очень много специалистов приехало и реально поднимают Польшу. Правительство Евросоюза таким образом отстало от Польши со этими мигрантами с Африки, и всех их начал опаковать в такие страны, как Италия, Испания, Франция, Германия. Там эти люди живут на безработице, огромный бюджет сказных государств уходит на их содержание. Так мало того, они еще там все всирают вокруг, насилуют женщин, убивают людей на улице, грабят. В Италии уже пару моих знакомых ограбили в центре города, чуть, чуть ли не с бела дня представляли нож в горло. Лампедуза, один из самых э, процветающих в прошлом курортных городов Италии на самом юге, э, на побережье Ионического моря, чистейшее море в мире, было до того, как стали ехать и плыть туда беженцы. Сейчас там все дно усеяно трупами беженцев из стран э, Северной Африки. Такое понятие, как курортная зона Лампедуза, уже умерла. Все извините за выражение. Ведут себя реально как обезьяны. Я-то сам видел, потому что был там. Углы боссаны, гадят, где попало, кидают мусор. Ну, так еще и на людей нападают. В Польше это немыслимо. Это иду, улочки чистейшие. Ни одного черного не увидишь. Если увидишь, что ведут себя они очень адекватно. То есть вполне нормально, как цивилизованные люди, потому что только цивилизованных людей сюда пускают. И где жопа Европы, дорогие друзья? Вы можете приехать в Германию на работу, сможете, я думаю, скорее всего, с 2020 года. Вопросов нет, если вы будете знать английский там, или немецкий. Со знанием английского и немецкого вы там будете работать на физической работе, на заводе, на складе. Может кто-то будет копать траншеи на стройке и так далее, собирать яблоки на каких-то сезонных работах. Чтобы открыть там фирму, бизнес, это будет очень тяжело сделать, мега тяжело. В десятки раз тяжелее, чем в Польше. А в Польше вам даны все возможности и перспективы. Построить карьеру не просто сварщиком, а если вы захотите, Стать бизнесменом успешным. Если вы не опустите руки и будете двигаться к своим намеченным целям, несмотря ни на что, в Польше построить успешный бизнес проще всего, чем в какой-либо другой стране Европейского Союза по состоянию на 2019 год. Ну что ж, друзья, теперь выводы делать только вам. Жопа Евросоюза Польша или Польша голова Евросоюза. Я выступаю, конечно же, за второй вариант. И уверен, что правильным будет второй вариант, что Польша сейчас это реально голова Евросоюза. И на примере Польши уже, как я сказал, начинает Германия открывать свои границы для наших людей. Также и другие страны уже задумываются, чтобы упростить трудоустройство выходцев из стран СНГ. Дальше в других европейских странах многие страны начинают задумываться. Я думаю, что к этому со временем все и придет, на примере Польши. Так что делать выводы только вам, друзья. Жопа Европы, Польша или голова, ехать в Польшу на заработки или нет, я советую вам ехать. Пока еще здесь возможно так легко легализироваться, найти хорошую работу, еще есть места на хороших работах, и мы предоставляем тоже достойнейшие вакансии. Не упустите свой шанс. Где искать достойные вакансии вы знаете, даже проходите... По ссылочках в описании к этому видео на мой сайт antonblue.ru Там вы можете заказать консультацию от меня по скайпу. Она будет для вас на вес золота, если вы едете в Польшу впервые. Конечно же подписывайтесь на мой канал. Поделитесь ссылками на это видео как можно с большим количеством друзей. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать прямые трансляции и новые видеоролики на моем канале. Подпишитесь на мой телеграм-канал, ссылка в описании, чтобы получать рассылку актуальных вакансий в Польше в автоматическом режиме прямо на свой мобильный телефон. Ну а на этом был Антон Блюк и канал Work and Life на связи с Польши. До скорых встреч за границей, друзья. Пока.